Всем привет! Итак, ребята, мы уже много лет выезжаем на природу, отдыхаем, и у нас было две задачи, которые мы постоянно пытались решить. Это найти печь банную и печь для обогрева, длительного горения. Банная печь найдена, нам она нравится, со своими функциями справляется. Обзор на нее вы можете посмотреть на канале, это печь Алдай. И печь длительного горения мы уже испробовали множество, ну, множество, несколько. Обзоры на них тоже есть на канале. Печи неплохие, но как минимум один раз за ночь нам приходилось осуществлять дополнительную закладку дров. Ну и, соответственно, сон, как мы считаем, неполноценный. И вот, наконец-то, допростят да нас остальные производители печей длительного горения, мы нашли, наверное, идеальный вариант, по крайней мере, первое впечатление от нее – ну вообще, мега положительная, печь называется «Ракета», вот такое громкое название. Вид этой печи соответствует ее названию «Ракета». Первый запуск к нами уже был осуществлен, и расскажем первое впечатление. И дадим совет, кстати, в чем мы ошиблись. Ошибка наша была в том, что мы первый запуск производили в самой палатке, что оказалось неверным. Мы заложили сюда обычная дрова, ну, небольшое какое-то количество. Мы знаем, что нужно ее прокалить. Вот. И во время этого процесса печка начала дымиться. Но ну, не потому, что пропускала дым от горения дров, а потому, что она обгорала. Видимо, печка была чем-то обработана. Это было даже заметно. Она как будто бы высыхала и валил отсюда дым. Палатка вся была в дыму белом вот мы ее, естественно открыли и подождали пока это все прогорит выгорало где-то в районе часа после того как мы ее прокалили мы печь затушили и как было показано производителем мы заложили брикетами то есть в несколько слоев мы положили брикеты После того, как мы заложили брикеты через верх, то есть, получается, крышка снимается вверху, мы несколько щепок разместили и подожгли их через эту дверцу, чтобы образовались угли. И дальше уже брикеты начинали тлеть. Поддувало оставили ну, практически на минимальном значении. Закладка была произведена в 12 часов ночи. И сегодня уже день, обед, час 25, и печь все еще горит. Брикетов осталось где-то вот на таком уровне. Днем мы приоткрыли немного больше поддувало, и мы просто в шоке. Мы просто в шоке, что печь может так долго работать. Температура ночью была за палаткой 3-5 градусов. В палатке была комфортная температура. Мы ни разу не просыпались, мы выспались. И утром, когда я открыл дверцу и посмотрел, сколько же осталось там брикета, его осталось вот так. Ровно под саму заслонку вот эту. Это просто для нас был шок. И она до сих пор, ребята, горит. В итоге при первом использовании эта печь нас просто поразила. Поэтому если вам будет интересно более подробно узнать о ее возможностях, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы снимем обзор, может, с лапсом на дровах проверим, потому что на дровах мы еще на ночь не закладывали, естественно, это был первый пуск. Но производитель заявляет горение от 6 часов, и это как минимум, мы можем уже точно сказать, как минимум. Горение идет сверху вниз, но также можно протестировать, если мы будем поджигать снизу, и горение, когда будет идти снизу вверх, какой эффект от этого будет. Либо вариант, когда основные брикеты, либо дрова будут догорать, и мы будем подбрасывать дополнительно дрова, либо брикеты тоже как будет себя печь вести. Но ее габариты 20 на 20 высота 70. Ну, идеальный вариант. Даже вот у нас палатка УП-2, 3,40 диаметра, она и в самой минимальной палатке УП будет занимать немного места. Ну, одни положительные эмоции. Не знаю, если вы пользуетесь данной печкой, есть какие-то минусы, напишите, пожалуйста, тоже об этом. В комплекте к печке идет 4 трубы плюс... Поворотная труба, но мы от поворотной отказались, она нам незачем, у нас дымоход расположен не очень близко к стенке, поэтому мы взяли дополнительно пятую трубу, чтобы была выше над палаткой и не попадали искры. И производитель по нашей просьбе установил а, такой искрогаситель, ну такой условный, он там не самый-самый современный, но тоже помогает. Подводя итог, можем сказать, что наше требование по Отоплению палатки длительное время без дополнительной закладки дров данная печь полностью закрывает. Надеемся, что наш обзор был для вас полезен. Если он вам понравился, поставьте лайк, напишите комментарий. Всем хорошего отдыха. Пока!